Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами радио 120 Гигабайт, и сегодня у нас VR-видео, боже мой, как давно не было VR-видео, но у меня, естественно, появился мой замечательный Oculus Quest 2, и я снимаю вам сегодня очень интересную игру. У меня очень мало времени, всего лишь полтора часа до стрима, и вот я записываю видео, чтобы выпустить его завтра. Тем не менее, игра очень интересная, это что-то вроде такой VR-версии Mirrors Hs, кто знает, с паркуром, по стрелушками, короче, сами все увидите, погнали. Короче, как вы видите, на данный момент в игре есть три режима. Это бесконечный бег, бег на время, собственно, какая-то арена. Туториал я уже прошел, там просто основные механики показаны, как, значит, передвигаться побыстрее, как стрелять, то все. Пятое и десятое. Ну, давайте таймран попробуем с вами на время. Давайте попробуем для начала на изи, потому что я новенький, я еще пока не знаю, как в это играть. Так что я хочу вообще посмотреть, как все это выглядит для начала. Что, приготовились на старт, внимание? Марш, погнали. Чтоб бежать здесь, надо вот так вот руками двигать. Я уже все запаркурил. О, боже мой. Да, такому жирному мальчику, как мне, паркурить довольно-таки сложно. Так. Как люди-то проходят за 16 секунд, это же надо знать, наверное, куда идти, да? А где враги? Тихо. Да куда? Ну почему ты упал? Давай. Держусь, держусь. Жив. <смех> а как тут факт показать? Ладно. Тихо, тихо, хорошо. А дальше то куда? А дальше то куда? Так никуда получается. Нет, я не смогу. <смех> так это будет симулятор падения в бездну, насколько я понимаю для меня, да? Так, хорошо. Мне перед тем, как что-то делать, наверное, стоило бы ну, осмотреться вообще, куда мне идти и так далее. Мне сейчас за временем гнаться не надо. Мне сейчас надо гнаться за то, чтобы у меня вообще что-то получалось, правильно? Так, подожди, здесь так будет долго. Твою мать. Так, а где враги-то? Кого мне убивать? Есть враги. Сейчас мы все спокойно сделаем. Во! А дальше куда? Что-то мне подсказывать, что не туда. Хы! Никого нет. А, так это просто пробежаться. Так, ладно, это скукота какая-то. Так, вот это бег на время. Здесь вообще нет врагов, я его попробовал. Давай попробуем вот этот самый первый режим. Мне кажется, он сейчас является основным. На данный момент пока нету компании. Вроде как компания, кстати говоря, в игре... Планируется. Уровень сложности. Easy, medium, hard. Давай на изи, потому что вот это, как я понимаю, hardness это вообще совсем слабая. Давай на изи пока попробуем, потому что я типа начинающий, еще пока не знаю, как играть. Так, play Я знаю, как играть, я знаю. Или надо, чтобы мне показали? Welcome to Endless Mode. это говорит, что здесь генерируется уровень бесконечный. Я ж надо убегать от стены. Так, я понял. Короче, я посмотрел туториал вот этот вот, да, вот этот замечательный. Там мне объяснил правило здесь значит бесконечный у нас уровень да он генерируется на ходу и э, за тобой э, значит двигается какая-то стена которая тебя дамажит есть значит на уровне враги естественно которых надо убивать в общем-то и надо бежать посмотреть как долго ты продержишься насколько я понимаю у тебя три жизни э, вернее у тебя три хитпоинта да то есть тебя там попадает враг тебя там дамажит э, стена ты падаешь вниз теряешь одну жизнь и в общем-то как-то так это все выглядит сейчас увидите в общем-то сами так ну погнали Оп, и все, я уже теряю жизнь. А, а. а нет, не теряю! Так, еще бы понимать, куда мне надо двигаться. Так, вот за мной стена это, поэтому давайте быстрее. Да, эта штука заставляет двигаться побыстрее. Давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Далеко, она? Далеко? Врагов пока не видно. Здесь еще есть какие-то ловушки у нас. Но нам главное что? Самое главное, чтобы мы с вами в тупик не попали. Чтобы бегать, здесь надо вот так вот судорожно махать руками. Поэтому я здесь буду выглядеть крайне глупо, наверное, на протяжении всей. А! Игры! Так, нет все нормально. Опа! Так! Быстро, быстро! Вот с этой игрой точно можно похудеть! Быстрей! Да в смысле? О, не давай сейчас! О, а, а, а, а, а, мне, с... Сука! Еще раз! Давай сюда! А, а, а, а. Так, мины нам просто не надо попадаться, насколько я понимаю. О. А, снайпер! А, попал по мне, сука! Есть еще? Нету! К сожалению, его пуху замечательно мы подобрать сами не можем! изи я так ну куда ты тут Эй, патроны Патроны! забирайся Фу. Фу. вот ребята если вам нужно похудеть я крайне активно вы а, нет! Нет! Вс. Советую вам эту игру. Ч, давай еще раз. Фу! Ху-ща, погоди. Слушай, ну весело, конечно. Так. Смотри, я уже лучше стал играть намного, по-моему, да? Смотри, как классно, а? Врываюсь. Нет, слушай, уровень-то одинаковый. Я не могу сказать, что он пиздец какой разный. Ой-ой-ой. Долго. Долго. Я же должен Ладно, не ту сторону не поем. Тут еще надо вроде, что выше прыгать, поднимать руки. По крайней мере, так в туториале мне говорили. Поэтому я как дурачок ими машу постоянно. Дверь открывай. Так, здесь будет снайпер. Я помню. А, нету его, слышь. Почему? Почему нету? Так, все нормально. Быстрей! А. А. Так, на мины не наступаем мы же молодцы! Мы же умеем! А. А. нет! Нет! Почти! Стой. Стой! Стой! Так, я знаю, что надо здесь делать! Я же умею Надо прыгать и бежать по стене вот так Опа, молодец Прыгаем Прыгай, прыгай, прыгай Стой Так, стена, еще раз Моя самая нелюбимая, что можно здесь делать Это бежать по этой стене Потому что я это У меня это не очень хорошо получается, как вы видите А, уху а, Быстрее Не, ну Все, это Вс, Всё, это мизда. Миздец! Давай быстрей! Хер тебе! Не поймаешь, ебать! А, я сбежал! Не стреляй, подожди! Подожди! А, тебе! А, я просто от него убежал. Хорошо, не обязательно же их убивать, правильно? А, подожди! Бать, суки! Ну, больше очков набрал, слушай. Фу. Да, я так точно похудею с этой игрой, великолепный. Так, с этим режимом все понятно. Это чудесный, классный, замечательный фитнес. Советую всем вот этот режим. интересно, это просто забег на время. Тебе дают какой-то уровень. Тебе надо было пробежать как можно быстрее все. Без врагов, без ловушек, неинтересно. Давайте посмотрим, что такое арена. Короче, я могу сказать две вещи Во-первых, вот этот режим, по-моему, самый интересный Я думал, это где то фигня, но нет Сейчас я вам все объясню, но могу сказать, что вот эти вот Туториалы, во-первых, да, они очень информативные Но они очень долгие Я заколебался смотреть их по 5 минут Какая-то херня, короче, все очень просто Мы находимся на арене, здесь у нас есть Квесты, задания, да, вот челленджи, вот они Мы можем сами выбрать, какие Челленджи доступны в нашем Забеге, вот этот челлендж Я не сильно понял, по-моему, он как-то Влияет на, в какой последовательности нам надо передвигаться по арене, поэтому я его выключил, оставил вот этот, собрать нужные предметы и убить всех на арене. Кроме того, здесь мы можем включить, выключить... Моды, которые будут увеличивать количество наших очков. Например, если я включу инста инстасмерть, да, то есть раз, меня сразу убивают. У меня увеличивается количество очков, которых я получу там на 0.6, да. Если я выключу, то у меня на 0.3. Давайте пока оставим все так, потому что, опять же, я новичок, пока еще ни черта не знаю, как в эту игру играть. Пока еще не умею здесь стрелять, не умею здесь супер быстро и э, скиллово передвигаться. Так что начнем, давайте посмотрим. Нам надо будет собрать э, предметы и убить всех врагов. Погнали! Вот эта замечательная стрелочка показывает нам, где нам нужно это сделать. Если мы квест не успеваем выполнить, насколько я понимаю, здесь мы теряем одну жизнь. Ай, блядь! Вот сейчас я одну жизнь потерял без этого. Очень меткие враги здесь, скажу я вам. Да что... Да, давайте еще разочек попробуем. Что-то в этот раз не получилось. Что-то очень сложно как-то у нас. Как-то, ребятки... Сложновато, зато здесь город больше похож на настоящий город. Подожди. О, где брак? Ну давай. Где ты? Где-то там. А я здесь-то уже не смогу забраться, наверное, да? Тихо. О, блядь, очень круто в игре на самом деле сделан паркур. Так, вон он. Вижу. А, так, теперь нам надо туда как-то еще перепрыгнуть. А, а, нормал? Где этот враг? Привет! А, есть! Квест готов! Его изи! Так, теперь нам надо собрать чемоданчики. Погнали! Ай, что здесь? Стена! Все хорошо, здесь сегодня стена. А! Чего ты не берешь? Перезарядка нужна, Да. Мертв. Изи. По стелсу загасили. Где? Понял, ближайший где-то здесь. А! А! Тихонь. А! Жив? Как ни странно. Так. Так, нам, видимо, вон туда куда-то. В офис, да? Где? Подожди. Э, вот этот режим самый крутой. Вообще игруха не ебаться веселая, скажу вам честно. И крайне ее советую, если вы являетесь счастливым обладателем любого из шлемов. Потому что, во-первых, так вы сможете привести себя в хорошую физическую форму. Эй, А что ты не, не хочешь пригибаться, что ли? А? а! Тихо, убери пистолет пока. Не нужен. Вот. Ну, и неплохо развлечься сможете, ребят, потому что игра действительно развлекает. Слушай, я в нее буду, кстати, почаще играть. Ну. Так, если хотите увидеть ее на стриме, ребят, напишите, пожалуйста, комментарии. А! Собрал, последний остался. У меня 20 секунд! Пять! Я не успею! Я не слежу за временем! Вот моя ошибка в чем была! Я не успею за 20 секунд! Я не успею! А! А! Я не успею! Нет, не успею! Не успею, не успею, никогда в жизни. Все, это прыем, это прыем квеста. Более того, я еще и здесь, сейчас прыгну. Блять. не ну все, сейчас прыгну, сейчас прыгну. А, все, просрал квест, квест провален. Так, теперь надо врагов уничтожить. Блин, ну здесь, конечно, Скилуха нужна такая. А, Скилуха неплохая нужна. Так, у меня 15 секунд. Ведь пока я тут разворачивался. Где ты? Ты не тот, что мне нужен! Нет! Нет! Я чужий! А? Где? Пять. Минус. Ну, вот такая игра, ребята! Вот такая веселая игра, друзья! Хотите похудеть? Крайне советую приобрести вам эту игру. Тогда точно вы все в порядок приведете. Я теперь буду ее запускать почаще, потому что вот от этого всего надо мне избавляться. Ребята, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте писать в комментариях какие-нибудь хорошие вещи. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Телеграм, Инстаграм как основные. ВК, Дискорд как дополнительный, куда вам угодно. На сегодня это все. С вами был Мародер, 120 гигабайт всех обнимают. Целую. Большое спасибо всем за фидбэк и жестких всем респектов. Йоу!